Вот это да! Привет, друзья! Смотрите! А вот и суперские капсулы! Мега капсулы, потому что они очень огромные. Ага! И здесь такая милая попхар. Очень красивая куколка. Эти пырышки-пупырышки просто обалденные. Итак, поехали! Так, здесь у нас ищи секретные ключи или подсказки. Так что поехали! Вау! Как круто открывается! Это просто. Мега-бомбезно. Итак, смотрим дальше. Что? Ой, смотрите, здесь уже вторая лупа. И мне моя уже не нужна. Здесь у нас, смотрите внимательно, лупа, нарисована лупа и буквочка О. И что же нам говорит куколка? О, уже близко! Getting close! Уже близко! Это точно, что уже близко. Поехали, вторая молния. А вторая не хочет так быстренько и хорошо открываться, как первая. Ой, здесь малиновый шар. Ой, говорю, шар, нет, здесь малиновая капсула и подсказка. И у нас на подсказке Оу oh, ML и хлопушка. Перверк. <с> Интересно, что это означает? Ой, а здесь еще одна буковка. Здесь книга и к кни ней буквочка G. Итак, блин Queen нам говорит Almost here. Практически здесь. Ну действительно, мы уже практически здесь. Нам осталось еще чуть-чуть. Эта капсулка дальше не хочет открываться хорошо. Так, а здесь что у нас? О, здесь у нас подсказки, инструкция. Итак, ребята, посмотрите, какая она все-таки крутецкая. Это капсулка. Давайте будем разгадывать наши коды. Итак, здесь корона и бриллиант. Потом пламя и снежинка. Конфетка и лимон. Клевер и чертенок. А знак мира и сердечко. Дождики и солнышко. Кстати, дождики и солнышко это подсказка как бы на Дон и Даск. Ну что ж, здесь корона уже есть Давайте тогда найдем бриллиант Нажимаем Ничего, нет Не хочет, давайте тогда пламя Где наша снежинка? Вот она Тоже не хочет а -а -а! Следующий конфетка И лимончик Есть, что-то открылось Итак, круто Первая подсказка Точнее уже даже первый аксессуар и поехали! Вау, какая малиновая кружечка! Смотрите, малиновая бутылочка с кошечкой и белой крышечкой! Очень классная! Но пока я не знаю, кому она принадлежит. Давайте дальше. Клевер. Ищем, где наш чертенок. Вот он. Нет. Знак мира и сердечко не хочет. Так, солнышко. Вот, есть! И второй сюрприз. Открываем. И это... Ух-тышка, смотрите, какие белые сапоги с розовой полоской! А, вот это кому-то повезло! А точнее, у меня нет такой малышки! Итак, эти можно уже закрыть. Поехали дальше. Клевер. Ой, это так прикольно! Клевер, где вот чертенок. Не хочет открываться. Знак мира, сердечко, нет. Дождик, солнышко. Есть, открылось! Дождик и солнышко. И... а вот такой вот крутой костюмчик. Смотрите, он ярко-малиновый. С таким вот белым ремешком и белой молнией. Ой, какой он классный. Здесь везде белые полоски. Ну, в принципе, эта девочка не просто так одевает этот костюм. В общем, вы сейчас сами все увидите. Итак, еще последний код. Как вы думаете, давайте вот просто... Первое угадаем, попробуем. И мне хочется, хочется, хочется корона и диаман. Не знаю, правая или нет. А, нет, он не подходит. Окей. А давайте конфетку и лимончик. Опять нет. И третье, пусть будет дождик и солнышко. Вот оно. Нет, да что ж тут такое. Ладно, клевер. И чертенок мы еще не пробовали Все, у нас остался последний код Это мир и сердечко Вот он Открылась Здесь сама куколка В своем скафандре Ручка, еще один аксессуарчик Ой, наконец-то Наконец-то этот долгожданный вкладыш Лист коллекционера Так, где? Вот здесь мы прикрепим нашу ручку Вау, круто я просто обалдею этой сумки. лоу surprise, Очень бомбезная. Какой же это долгожданный лист коллекционера. Ха -ха. Вот эту хочу. Вот эту хочу. И эту, и эту, и эту. В общем, все куколки мне просто очень нравятся. Они все бомбезные. Ребята, напишите в комментариях, какая ваша самая любимая куколка из четвертой серии первой волны пока что. И вау! Вот такие малиновые очки в форме лисички. Здесь прям все малиновое. И вот сама куколка. Какая она прикольная. Это что-то. Давайте уберем ей вот эти глазки, чтобы она могла смотреть. Ну, смотрите, они у нее карые. Очень даже красивые. Ручки. И так, папа, есть. Да, не так-то это все просто, как кажется на первый взгляд. Еще давайте снимем и обувь. Мы вот это все аккуратненько снимем. Есть. А, это тапочки, смотри, с ушками зайчика. Ага, классно. Второй. Итак, мы ее здесь разденем. Вот так вот. Ой, смотрите, у нее, не знаю, то ли трусики, то ли купальник. Это мы сейчас посмотрим. Это мы тоже снимаем кофточку. Я так понимаю, это пижамная. Вау, здесь даже есть перчатки. Я вижу, что эта куколка меняет цвет. Давайте это просто снимем. Вау. Какая красотка! Слушайте, мне кажется, что в четвертой серии реснички удлинили. Видите, они здесь подлиннее будут, чем у третьей серии. И взгляд у них такой просто шикарный от кукол. Какая она классная! Здесь у нее белый ободок и желтенькие волосы. Давайте ее поскорее оденем, но только уже в ее костюмчик. Это шикарные сапожки. Обувайся. Вот так. Вот эта куколка! Настоящая гонщица! Ну что ж, давайте посмотрим, как эта яркая куколка из атлетического клуба меняет цвет! И сначала проверим в холодной воде! Ничего себе! Посмотрите, а -а -а, как круто! Вот это да! Ее нужно сначала раздеть! А вот теперь мы все хорошенько увидим! Ух, ничего себе, как классно! Вы только посмотрите, как теперь хорошо смотрится ее белый ободок на фоне красных волос! У нее теперь появилась футболочка, трусики, как полоска на финише, на самой дороге, гоночные перчатки и колготки в сеточку! Ой, как классно вообще! Да, все-таки четвертая серия еще и покруче третьей, Но третья мне тоже очень нравится. Да что там говорить, мне все серии нравятся. Давайте сделаем так, как я люблю. Вот так. та -дам! И теперь проверим, что она еще умеет делать. Плеваться, конечно же, все куколки, которые умеют менять цвет, они все плюются. Ну что ж, вот какая красавица сегодня мне попалась в капсуле, в моей первой капсуле, но не последней. Эзока, не моя песенка. Ну, он и все до сирак Наверное, На медные феды сирай. А мне эта куколка так нравится. Посмотрите, какая она крутая. Сегодня у нас новая миссия. Найти младшую сестричку Драг-куколки Драг-рейсер. Все, панки, мы миссию поняли. Будем выполнять. Ха -ха -ха, вы такие смешные и забавные. Ну что ж, друзья, вам понравилось новое видео с капсулами. Если да, ставьте лайк. И не забывайте подписываться на канал Той Сан И нажимать на колокольчик, ведь будут еще Вот это.